Приветствую всех и в этом уроке мы рассмотрим создание спринта, когда у нас есть возможность э, спринтовать вперед э, и немного с отклонениями, э, но если мы будем идти влево или вправо, то в таком случае э, у нас будет персонаж переходить на обычный бег. Э, в принципе это нормальная система, она нормально работает как в мультиплеере, так и в синглплеере. Давайте посмотрим, как она выполняется, после чего перейдем уже непосредственно к разбору. Логики здесь минимум. Мы используем таймер, также мы используем do-ons для того, чтобы один раз указать скорость. И мы используем проверку, которая позволяет нам определить, можем ли мы спринтовать. Собственно, вперед, либо же мы на данный момент двигаемся в какую-то другую сторону. Ну, давайте приступим э, к созданию. Итак, э, что нам нужно? Нам понадобится input action sprint. Э, это кнопка, на которую вы будете воспроизводить логику спринта. Вы можете изначально использовать просто какую-то клавишу, либо же заранее создать event. После чего мы создаем кастомный эвент, который уже будет в свою очередь проигрываться на таймере. Тянем отсюда узел и создаем таймер. Вызываем setTimerByEvent. И в этом таймере нам нужно будет указать time 0.1 и также лупинг, после чего записать это все в переменную. Имея эту переменную, мы сможем в дальнейшем э, манипулировать нашим таймером. Э, в нашем случае мы будем его отключать, когда мы отжимаем клавишу. Собственно, вот эта логика. Мы делаем clear and таймер by handle по нашей переменной которую мы записали собственно теперь давайте перейдем наверное к логике нашей функции проверки на возможность спринта у нас есть функция эта функция является функцией не обязательно вы можете делать pure просто pure она сделана для удобства поскольку в ней не воспроизводится какая-либо логика которая требует прямого подключения то есть мы можем использовать ее как pure для того чтобы в ней происходило только вычисление мы получили результат и в зависимости от этого результата уже работали с нашей логикой давайте Здесь галочку устанавливаем PUR. Также мы поставим бранч. Вы можете сразу поставить бранч и подключить собственно все выходы к бранчу. Итак, давайте перейдем к функции. В этой функции есть два блока проверок. Первый блок – это блок проверок на текущее состояние нашего персонажа. То есть, если он падает или если он приседает, то в таком случае мы не будем иметь возможности воспроизводить спринт. Также мы сюда можем добавлять различные дополнительные проверки. К примеру, когда персонаж плывет, когда персонаж э, едет там на транспортном средстве или еще что-то э, вызывать либо другую логику, либо блокировать возможность спринта либо же, к примеру, когда персонаж ранен, может быть, отключать э, спринт и также отключать спринт, к примеру, если у нас закончилась стамина здесь же у нас э, во втором блоке идет проверка на то Куда бежит персонаж То есть у нас есть ограничение в спринте Он может бежать только вперед И отклоняться немного влево и вправо при спринте В случае если мы будем бежать влево или вправо С зажатым спринтом То у нас собственно спринт воспроизводиться не будет Скорость персонажа будет просто скорость бега И, собственно, вот такая вот проверка. А давайте ее разберем поподробнее. Здесь а, вы можете указать а, некий градус, а, под которым а, ваш персонаж может отклоняться. Вы можете даже сделать спринт влево и вправо, к примеру, но вам не нужен спринт назад. А, то тогда вы здесь а, укажете, к примеру, 90 градусов, а, либо... 100 градусов, в общем, указывайте то значение, которое вам нужно при спринте. Если вы хотите, чтобы ваш персонаж только бежал вперед и не отклонялся абсолютно, то тогда вы здесь можете указать значение, к примеру, 25. Собственно, вот такая вот функция проверки. Давайте вернемся в EventGraph. И продолжим а, здесь у нас на бранч стоит два он а, которые позволяют нам проиграть логику один раз а, и собственно дальше заблокировать воспроизведение этой логики а, но потом при определенных условиях мы можем сделать рассет то есть возобновить воспроизведение логики воспроизводится оно один раз а, то есть в таком случае мы на true воспроизводим спринт устанавливаем скорость э, нашего персонажа после чего <coughs> э, мы делаем reset нашему du э, при отжатой клавише либо при э, неудачной проверке на спринт и возвращаем скорость персонажа после чего мы снова делаем reset то есть таким образом мы будем а, открывать доступ к изменению скорости а, по изменению скорости. То есть мы изменили скорость, открыли доступ к изменению скорости при неудачном спринте и так обратно здесь у нас репликация скорости это в том случае если вам нужен спринт в мультиплеере мы здесь просто реплицируем скорость и у нас репликация будет работать здесь у нас multicast event мы подаем нашу переменную скорости дальше у нас идет сервер event с репликацией на сервер мы подаем наш multicast set speed если вам не нужна репликация, то вы можете вместо этих ивентов выставлять просто переменную set uh, max волк Speed. И тогда у вас логика будет для синглплеера и она так точно так же будет работать. Так здесь добавить комментарий. Uh, так не добавляется ну ладно собственно на этом все Получилась вот такая вот логика нашего спринта без использования тика без использования чего-то такого что будет сильно нагружать систему постоянно изменять скорость то есть у нас есть ограничения для спринта у нас есть ограничения для воспроизведения логики смены скорости, чтобы мы это постоянно не меняли. А, ну и также мы отключаем таймер, когда мы отключаем спринт. А, собственно, на этом мы урок закончим. Если вам было полезно видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А, ну, собственно, продолжаем работать над уроками, а, развиваем канал. И до новых встреч!